Пришла посылка от Ольги Васильевны. Сейчас распакуем. Здесь семена лиственницы. Так. Лиственница крупная. Предполагаю, лиственница сибирская. Дальше где-то здесь указан вес. По-моему, вес 80 грамм. Нет, если я не могу найти сейчас. По-моему, приходило мне сообщение, что 80 грамм. Ну что ж, сейчас я пока оставлю это дело вот таким вот образом. Так как семена лиственницы собраны зимой, они уже практически прошли стратификацию. Я один раз ставил на стратификацию после снега, после того, как по снегу снял, они у меня вот после Нового года начали прорастать. Эти семена я поставлю на стратификацию в феврале. Выражаем великую благодарность Ольге Васильевне за столь ценный подарок.